Народ, всем привет. Мы продолжаем резьбу проходить дальше. Э, вот мы с телочкой спустились э, в канализацию, ищем какую-то аннет, чтобы, блять, забрать какой-то вирус. Ах, что то типа того. Короче, место действия перенеслось, блять, с полицейского участка в странную канализацию блять, в стиле обителя Злана. Это дело рук Уильяма. Ты кто такая? Аннет Биркен. Вот ее мы ищем. У нас нет времени. Нужно избавиться от тела. Мы пришли за вирусом. Ничего у вас не получится. Давай без своих штучек, ладно? Серьезно, и что вы сделаете? Стоять! Хуй вам, они вирус!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 Если у нее его нет, значит нужно спуститься в улей. Ты блядь говори по-русски, ебаный! Получим медальон и будем эвакуироваться. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Абонент временно недоступен. Нихуя себе нам передали управление, блядь. Нормально будем вот теперь ходить и пялиться на булочке. Это, блядь, прекрасно, просто прекрасно. Охуительно. Так, надо догнать тёлку. Говорил же, Леон пизды получит, блядь, из-за бабы. Визуализатор. Ёптаю, мать. Используйте визуализатор ЭМП, чтобы найти провода и взломать электронное оборудование. Правой прицелиться... Ага, лево взломать, окей? Давай. Пришло время для секретного оружия. Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ А, понял. Типа, все, я догнал. простого пиздец движуха пиздец движуха что тут тоже и никого нихуя ох ебать тараканы а понял так опять такая же точно Заебись, мы, блядь, умные! Мы, мы, блядь, умные. Бога ради. Нормально резьбу сделали. Теперь и сиськи есть у нее. Заебись. Главный герой с сиськами это вообще не шляп. Так, погоди, стой. Замбист. Замбист, замбист, замбист. Пошли. Ебать. Вот она. О, сразу открылась. Сентябрьский осмотр, неделя номер один. Нам нужно найти браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. Так, отъебись тусусь а нахуй О, у меня патрон то есть 9 патронов вот еще есть Заебись, Заебись. О, так а мне так лифт хуй не работает блять теперь надо лифт запустить да пиздец а такая-то дрищиха у нее нету ни ёб твою жопу Пошел нахуй! А -а -а -а! Хер тебе, они а мои сладкие булочки, понял? Не для тебя моя роза расцвела, блядь. Так, погоди, стой. Туда, сюда, туда, куда идти там? Ой, больно мне, бля! Ты не ушибся? О, вижу. Пошел нахуй! Тут еще не все осмотрел. Патроны? Патроны, блядь! Это что? Бляха, муха. Там сколько их штук-то. Это ты пизданулся сверху. Тебе как вообще заебись? Нормально все. Ты мол... О, ебать, нихуя вас толпа тут, блядь! Толпа ебать его, блядь! А, вот... А, нет, не здесь, не здесь, не здесь. Пошел а нахуй! Блять, у вас жестоко не было штук, или было? Сейчас мы тебя догоним, да? Бизда. Так. Смысла, что Бляха-муха, ебать его в уха. Все, наверное, все, все, все. Да, да, да, заебись. А-а-а! ебаный, идет сюда. Пиздец, тут не. Ага, вентилятор. Да ебись ты чё гонишь, блядь? Ты же, блядь, пригвоздили машиной, нахуй. А -а -а -а. Да нихуя ты гонишь, иди отсюда, блядь. За шведом. Да, я тебя, чувак, понимаю, я бы я тоже посыпал. Беги нахуй. Ой, блядь, пиздячек-то получил. Че? Завертелся, завертелся. Не успею, нахуй. Ебать его в рот! Да вот ебешь говно! Сука, вот этот пидор так сейчас и будет сходить Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Пиздец, не успел, нахуй. Хуй тебе, понял, пидор? Вот это да, блять. Нихуя себе! Нихуя, блять. Нечем даже подлечиться, сука. Охуеть. Тут нихуя, электричество выключено. А что тут спи сидеть можно? Нихуя тут нету, да? А нихуя тут и нету! Ёб твою мать, да давай ты, блядь, на каблу... Можешь пошла, блядь, на дело, я в охуе. Пошла, блядь, на дело, чисто, блядь, на войну, нахуй. Одела, блядь, ёбаные туфли, курица. Сентябрьский осмотр, неделя номер два. Мы наконец-то получили новый браслет, так что можем приступать к осмотру зоны сноса. Понятно, блядь. Браслеты, шмаслеты, блядь. Так, вот, блядь, есть. Теперь там есть куда пойти. Это охуительно. Нет. Я думал, блядь, электричество включится там. О, открылось. Пиздец. Давай, хромоножка, ебаный. О, трупец. Не поднимешься? Айди, браслет, охуительно. Заебись. Браво. Хочешь заживо меня сжечь? Тебе никогда не найти вирус. Ты же знаешь, я не единственная, кто его ищет. Значит, умрешь не одна. О, блядь, чё на время что ли? Тик так, мазафака. Чё куда кого? Понял, понял, надо три хуйни, три хуйни. Так, раз. Басные, блин Охуительно, блядь! Это стерва знает, что делает. Ну, блять, само собой, нихуя меня, блядь. А, вы думали, я там останусь, да? Хуйнарыло, блядь. Нихуя, блядь. Вот это да, в туфлях, блять, нихуя ты. Все, браслет я... uh, Уровень D доступа, посетитель. Ваша идея действительно задата 1 Вернитесь до истечения срока действия. Не дождешься. Тут закрыто. Нихуя себе. Аптеки нету. Нихуя. Аптек нет вообще, блядь. Это просто пиздец, страндец. куда идти мне аптеку хорош уже играть кошки-мышки игра закончилась вы проиграли скажи ваш муж еще жив или вы убили его, чтобы получить деньги за вирус. Любопытная теория. Если вы не будете сотрудничать, возьму образец из Нест. Только через мой труп. Азферес нам пизда! Вот, блядь. Или он, когда он так нужен? Алё? ты нахуй! Ада? Эй, да чтоб эй, эй. тебя. Ништяк, за Леончика теперь дали, похуячиться. Так, ну у него-то тут все заебись, у него и травушка есть, и гранатки эй, есть, эй, блядь, базука. Где Ада, ты где? Где-где, блядь? В грибной яме валяется в помойке. Так, заебца. Так, что выложить-то нехуй? Вылож... Да блять, ключ вот этот. Я мне кажется, он нахуй тут устался. Берем его нахуй, он не нужен. Он с полицейского участка остался еще Чё тут? Мешок. Мешок. Так. и в говно, блять, как обычно. Понесло ли ончика, блять. По какашечкам. Приятный запах ахуительный запах. Просто заебатый. Так, погоди-ка. Блять, ну что карты так прорисовываются, хуёво блять. А, ничего не прорисовалось. Еще не прорисовалось. Куда налево, направо, направо, налево, нахуй, пошли вот сюда. Что тут, блядь, решеточками все захуячили? Так, сюда вход есть. Пошли теперь туда, влево, блядь. Нихуя! О! О! Патроны! Заебись! Дробаш! О, блять! Восьмой патрон! Можно 8! Можно 8 нахуй! Это просто заебись! Против тех четырех это просто охуенный ништяк! Просто красотуля! Четко! Очень весело! когда 8 патронов в дробовике. Так. У тебя ничего нет? У тебя что-то есть? О! Кассета, видеокассета Кто там, блядь? Пучков а -а -а! Блядь, ебаная мразь Пучков живучий Нету нихуя тут раз пиздарасить его нет так ты заебал уже нахуй Хуя ты блять поганять угу. хуе в пачку да закрыто закрыто закрыто там ч ⁇ лин чего тебе надо бля, творять сюда блять Закрыто. Ох ты, блядь! Это что? Деталь устройства за яйца. Блять, или нет? Сука, ты блять. О, лох. чё все, туда не пройдем? чё это вообще за еппизда? Штекер в форме лаги. Пиздец, штейкер хуякер. <сказал> ну давай ставь обратно там, опустится же. Ты не вставай. Ага. <сказал> Бля, organize. Ты услышал, да? <сказал> Пошел нахуй. О-о-о-о, такой. Так, нет, нет, нет, нет, нет. Закрыта. Пизду их нахуй, лучше не трогать их, пизду патронов и так нету. Да что? Ножик нахуй. Ножик? Да нельзя. М -м -м так, э так. Можно вот здесь пройти. А это тот тупик, это тот тупик, где мы были. Там нехуй делать. На жопе. синяя трава так это что за хуйня так ну туда что-то втыкать надо какую-то хуйню вентиль вентиль шментель опять же да ну нахуй это что такое было это что такое пора Блядь, прям на пути. Сука, не даст пройти же, да? Не, не, не, не, не! Ага. Ага. Хуя, гранату захуячил! Че он там выпустил? Рыбу что ли? Здоровенный яс! Не это говно! Блять! пизду, слышь ты, блядь! Водяной! О, глаз! Пизда, патронов нет. Прыгай, нахуй! Пиздец, последние 12 патронов. Я все извел. О, а, блядь, да ну нахуй! Ну все, пиздец мне. Да нету патронов больше, все. Давай, давай, давай, давай, пробежим. Да ебаный в рот! На нахуй, шуток. У меня все, патронов очень нет. Все, нет патронов, блядь, вообще. Ч ⁇ блядь, окей? Да, иди нахуй. Ч ⁇ пизда мне, ебать? Да или нет? Или нет? Да, блядь, что с тобой? Отравление. А, все, я догнал, не учить. Блядь, не изучить, объединить, использовать. Все? Ебануться. Все патроны вообще все, блять, кончились. Я бы пиздец какой-то нахуй. Как с ним воевать -то? Мимо не пройдешь, У Яси магонетка. Унихулер говорит, блять э, Все патроны извел вообще все. Я хуею. Так нельзя. Че тут нехуй взять? Нехуй тут взять. Записочки. сосисочки Копия письма в офис Амбреллы. По всему НЕСТ раздаются сигналы тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу. Прошу, скорее, присылите кого-нибудь на помощь. Мы застряли в западном крыле. Ситуация вышла из-под контроля. НЕСТ заражено вирусом. Поверить не могу защитных. Меры не сработали, будто их и не было. О! О, о, о! ништяк вот это да. Два патрона, блядь. С царского плеча. Там что, какашечки. И трубцы. О, блядь, и все, да, и назад уже хуй. Мне нравится <звук> мне этот звук. Ада. А, Ада. <звук> а она там лежит типа из-за стенки, у нее труп да? Или что -то типа того? Бля, дайте что-нибудь патроны блять 8 блять патронов пиздец 8 патронов это, блять шопа какая -то. а видеокассету я нашел видеокассету так включить хуй пойдешь короче похуй. прошу расстроительной канализации Какая-то хуета. Пизду. Так, кассету сюда. Я повелитель клитора. Запомните вашу мать. Там, где клитор, там, вашу мать, это лицо. Когда доходит до дела, я вот что с ним делаю. Я щипаю его вот так. Ах ты говничок, трусь об него носом! Не, пизду! Но Такое нельзя блядь, смотреть! везде Так, кассета вс не нужна. Пиздец, вообще, блять, и, и вообще нет нихера. Смотрите, ни хера нет вообще патронов нет. Ничего! Ничего! Для револьвера есть патроны четыре штуки забираем забираем и громового ястреба тоже забираем угу. боевой нож а я там в той хуйне оставил в этой мразоте так тут ч ⁇ за хуйня Так, сюда штекеры надо вот эти ставить. Да. Ага, один, два, три. Да? Три штуки не хватает. Как открыть дверь в зону Ю? Заебись. Он сам нахуй не знает, как. Охуительно. Очень интересно. Ага, здесь подсказка, да? Но смысл нет, что это читать, ещё, потому что нету у нас лади. Нихуя мы не откроем тут. Так, ага, о! Ага! Карта канализации, ништяком. Ништяком. Я там что-то не взял. Ч я там не взял? с Сканем. Ну давай, блядь, ну похуй, давай заберем. А здесь что? О, я понял. Они, короче, не нужны, их один хуй сюда притаскивают. Пускай стоят здесь. Пускай здесь будут. Пойдем, пиздюлей навешаем. там травушка вижу травушку травушка муравушку так а какой это, это пистолет такой а тот такой да такие пестики это сейфчик сейфчик в пач о Два влево 12 вправо 8 влево А -а -а! Блять, прям на сейфе, нахуй, код сейфа написал. Это пиздец. Ложат для дробовика. Здесь у меня этот дробовик уже, блядь. Сейчас три, блядь, ячейки занимать будет, Ну. Но... А, нет, две. Также две, занялись. Так, тут что, травка, синяя травка. Сука, поднимется, сейчас уебак. Смотри-ка, не поднялся. Место есть. Порох-то, блядь, не выложил. Надо было порох выкинуть. Так, дверь на выход открыта и вниз. Там чё? А, это вот вход в фуникулер, где я по лестнице рядом снимался. Я не понял. Еще травка, блядь. Во! Во! Вообще заебись! Вот этот вентиль, которым надо откручивать. Все на блюдочке. Взять, не нету. нет. У нас нету браслета, который у телки. Квитанция о доставке. По адресу указанному вам в заказе был доставлен следующий товар, сейф. Кодовая комбинация написана на... А, да блять, это мы уже все. Это мы уже поздно. Мы уже открыли сейф, нахуй. Так. Э -э так, чё Пиздюхать надо назад. Пиздюхали назад. Так. Место есть. Раз, два, три, четыре места. Ебануться, блядь. Ебануться. Туфлигнуться. Нихуя. Аж, аж зависло все нахуй. О, блядь! Пустынный, блять, орел, пуль ты хотел. Дал, щелкает как. А вот и травка. Так, вот мы ее сейчас сразу соединим. Нахуй с синей, наверное. Да, наверное, синей. Потому что синюю просто так нельзя использовать. Привет. Да б твою мать, блять, я думал, успею. Охуеть, блядь, вот это пиздец. Пошел нахуй. Так, туда, что у нас? Ха-ха. -а -а. Куда надо. По беспонтовой укусил меня просто, блядь, побеспонтовый. Так. Так, тут что? Там я не был. Прямо идем. Так, или да? Прямо же? Да. А, вот здесь вентиль надо поставить. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай, давай. Блять, опять по этим помойкам. А вон там что? Тут были? Мы тут не были. А, нет, мы тут были. Блять, мы были тут. Все, пиздуем назад. А, блять, ебануться, сука! -хо -хо. Я успею проскачать. Сука, блять! тут нож а это которого я тогда нихуя меня подкуснули а можно ее э, соединить еще раз с красной нельзя да ну ладно заражения нету Но, надо было пробегать до Как тебя мочить, ё-моё? Пиздить. Маленький пистолет берем. Маленькие эти, ещё плавучие. Если маленький, пиздить. Если большой, убить нахуй. Большой бери пистолет. <связывая> Блять, быстрей, заведи. Пробегаем. Пробегай, блядь. А-а-а! Ништяк. Блядь, какой пистолет охуенный, да? Один патрон остался. Так, вот сюда мы сейчас сразу засовываем. Охуительно, а, охуительно. О, патроны на дробаш. Так, лифт наверх. Погоди, стой. Погоди, стой. Наверное, нет. Наверное, не пойдем мы туда сейчас. Пока. Сгоняем. А, здесь все, здесь некуда, все понятно. Пора папа -по понятно. Надо сохраняться, наверное, и заканчивать. Трупешник. Трупешник. О, Володь, да. Да, да, патроны, патроны, охуеть. Не поднимайся, говно. О, как хорошо. Поощрили, поощрили сумочкой. Тут Пленка опять, пленка. О, так, значит, что, полицейский участок еще вернемся? Тут чё Кто? А, ты. О, блядь! другой пистолет <связывающие> оба патронов нет Так, ладно, я понял, надо назад идти. Там теперь вход открыт, можно его забрать. Мы сделали альтернативный вход, теперь можно короче играть. Так, сюда, туда, сюда. Вентиль забрал, красавчик. Надеюсь, не вылезет тут нихуя. Миштяк, по какашечкам. Леончик тащится, блять, да? Любит какашечки. Ага, так, все, я срезал. Красиво. <клево> так, так, что у нас там дальше? А, блядь, как-то в обход я пошел. Блядь. Странно все. О, здесь ящик-то не проверил толку. Там ключ какой-то, блядь. Опять как обычно, блять, все э -э, зашкварено кадами, блядь. Ну а мы, наверное, сохраняемся. И заканчиваем. Спасибо, народ, что смотрите. Э -э, следующая серия будет скоро. Э -э, не так долго. вот. Почему вот серии долго выходили в последнее время? Как вам сказать? Потому что стримы были. Несколько стримов мы запустили по Таркову. Они уже на канале, можете посмотреть. Всем спасибо. Всем пока.